Всем привет, дорогие друзья! С вами я, банан Уан, и я вам готов представить свой проект Counter-Mine. Это перенос CS в Майнкрафт на данный момент, момент версия альфа 0.9. Прежде всего, вы появляетесь здесь. И у вас в будет по факту лобби. Здесь вы можете войти и выйти ну, зайти в какую-либо команду, а, произвести смену команд, а также начать игру. При этом игра не будет начинаться, если, допустим, в команде террористов не будет игроков. Либо вообще один игрок будет на сервере, то тогда вообще игра не будет стартовать. Далее, на настройках у нас можно включить и выключить музыку. Отображение места закладки бомбы. Потом я вам покажу, что это за фигня. Я сейчас выберу желтый, так как я бананчик. А также показ крови. А, теперь далее скины рук. А, здесь вы можете выбрать а, для террористов, а также для контртеррористов. Вот я выберу, пожалуй, для террористов красную шерсть, а для контртеррористов кактус. А, также у нас есть кейсы и, соответственно, скины. Вот на данный момент у меня вообще нету скинов. И здесь показываются выбранные. Скины, то есть это самая крутая фишка, которая здесь есть Вот мы нажимаем на табличку и попадаем в такую вот комнату открытия Здесь есть обычный кейс, необычный кейс, а также эпический кейс И есть монеты, за которые мы покупаем, соответственно, кейсы Эти монеты можно получить двумя способами А, нет, тремя даже Выигрывать раунд, убивать и выигрывать матч Итак, давайте-ка откроем эпический кейс и посмотрим, что у меня выпадет. Вот так вот эпично у нас открывается кейсик. Пока что только монетки. И мне выпадает фамос оранжевый спорт. Вот такой вот он красивый. И здесь написано, кто получил что-либо. Чтобы открыть еще раз, перезайдите в комнату. Вот. Итак, и как вы можете... Заметить, у нас появился скин Famous Orange Sport. И он тут же применяется. Также у нас здесь есть стати... статистики, я вас забыл вам сказать, это убийство, смерти обезреживание. Бомб заложено, победы, проигрыши, а также процент побед. Давайте-ка еще раз откроем кейс и посмотрим, что мне выпадет. Монеты. Мусор, пустынный воин, фамос, джекпот. Мне выпал джекпот плюс 440 монет. А, так. И давайте-ка откроем вот этот необычный кейс. Смотрим. И что же мне выпадет? Мне выпал мусор. Давайте еще раз откроем, чтобы выпал именно какой-нибудь скин. А, так. Вот АК-47 молочный коктейль, да, он хайповый скинчик. Вот, так, джекпот опять выпал, ну да ладно. Эту карту я делал вместе с ГОСТа ФБУ. Вот, такие вот дела. Он, он мне помог как раз-таки... Ну как помог? Он как раз-таки сделал эти кейсики и выбор скинов. Вот, также здесь можно настроить матч полностью под себя. Можно включить, отключить урон, погоду настроить. А, время суток Смену команд на каком раунде а, Выдачу денег в начале матча Вот Давайте-ка Сейчас настроим а, Так То есть все у нас здесь Давайте все-таки 4 раунда а, Вот и начнем пожалуй Игру ой ой, -ой Это что такое было Какая-то багулина Ничего вот как вы можете заметить, такие вот э, ручки у меня, давайте как купим, ничего мы не будем покупать, вот, как вы можете заметить, оружие у нас здесь с э, руками, вот, а, кстати, сейчас если мы попробуем перейти на плент Б, то у нас э, по факту ничего не получится, вот, то есть он закрыт, И так можно настраивать любой матч. Также вы могли увидеть то, что в начале раунда... Точнее, матча нам писались, какие настройки мы применили. Вот. Сейчас дожидаемся террориста. Вот он. А-а-а! Ай-яй-яй! Нет! Итак, меня убили. Банан-1 застрелен Зохан с помощью дизертыгл. И теперь у нас даже пишется... Кто тебя убил и сколько хп у него осталось uh, Это довольно таки хайпово Купим мы себе тоже дигл и сейчас Я его ну убью как бы Вот здесь есть в принципе довольно таки хайповые звуковые эффекты Я понимаю, почему-то не могу попасть О! О! Нет! Вы даже можете заметить то что Почему я по нему не могу попасть? Что? Как он меня опять убил? Я ему с хп оставил. -мо. Так, давайте-ка посмотрим, применился ли у нас скин. И да, как вы можете э, заметить. У меня руки нет. Нормально. Хайпово. Ну ничего, это все-таки еще альфа. 14 хп я ему оставил. Как он. Как он у меня убивает, этот Глэк? так да реально скин ё-моё впервые в жизни вижу скин реально а, вот так да если yes, я его впервые убил здесь э, все оружие поднимаются на shift точнее любой предмет Давайте-ка сейчас купим, у меня на М-ку не хватает денег, ну да ладно. Чисто 1-3, сейчас если я один раунд проиграю, то победа переходит к нему, и... А я не хочу, я, я не хочу. Ага, с АВП он решил мне. Так, здесь даже... а да, да, где АВП? Вот у нас АВП есть. Так. Вот. То есть можно прицеливаться, реально. Да, один ХП у меня остался. Ему реально не фортано. О, давайте-ка. А что? Как я по нему не попал? А! Да, да, учись! Вот, а теперь мы играем, соответственно, за террористов. И вы можете заметить то, что у меня применился как раз-таки а, тот скин, который я ставил, то есть красная шерсть. Ну, то есть везде пишется, кто с чего убил. Вот, и довольно-таки хайпово. Все сделано. Так. То здесь изменены практически все звуки и добавлены. Так, ой-ой-ой. О о -о, о о о Вот, кстати, у нас теперь отображается план э, желтым. Да! Учись играть! Лох! все а теперь. Э, статистика. Почему-то я проиграл, что... Ну ладно, это баг какой-то. Убийство у меня 4, смерти 3. И процент побед, соответственно, у меня 0. Давайте-ка откроем кейс. Ё-моё. Реально. И выпадают мне монеты. В принципе, друзья, вы можете перейти в мой дискорд сервер и вместе с пацанчиками играть на моем сервере. Сервер будет открыть 24 на 7. Ну, если же он закрыт, значит ведутся какие-либо технические работы. С вами был Банан Лавань. Всем удачи, всем пока.